— Большое спасибо, уважаемые коллеги, за возможность выступить. А, ну, Никита Александрович, так сказать, в какой-то степени не, немножко меня подвел, потому что он не рассказывал про все те подтипы, о которых мне хотелось его услышать, чтобы на них опираться. И тем не менее попробую теперь я говорить о лекарственной терапии в контексте той классификации, которую сделал Никита Санч. Ну вот как мы видели раньше колоректальный рак, по крайней мере, я как его видел, его видел как вялотекущий, агрессивный, и что-то где-то посередине. А... Ну, агрессивный вариант рака, вернее, сейчас, секунду, тут у меня закрывает почему-то половину. Дело текущий вариант рака — это вариант рака, где действительно основное — это хирургия. И в основном это пациенты all-negative, где обычно большая первичная опухоль, маленькие метастазы, длинный безрецидивный интервал. И, в общем-то, химиотерапия, вообще любая лекарственная терапия должна у этих пациентов быть, скажем так, оставаться... Напоследок ее надо резервировать. И, в общем, зачастую нам основное это именно хирургически надо заниматься удалением метастазов. Агрессивные варианты. Вот это как раз оппози оппозитная ситуация, где мы... Я не буду зачитывать все клинические характеристики, которые здесь перечислены, но основное, мне кажется, здесь такое, что... Хирурги не хотят оперировать этих пациентов с самого начала, потому что они представляют себе, что это практически бессмысленно. Вот если хирурги считают, что это не надо делать, то, наверное, мы имеем дело действительно с очень агрессивным течением рака, где обширное метастатическое поражение в отсутствии чаще всего кишечной непроходимости или каких-то других проблем, связанных с опухолью. И, так сказать, это... Действительно, тут химиотерапия, хотя иногда немножко помогает, но в целом пациенты достаточно быстро переходят в рефрактерную фазу, и, к сожалению, дальше уже идет симптоматическая терапия. Ну и пациенты, которых большинство, это пациенты с умеренным таким клиническим течением, где и химиотерапия применяется, и хирургия, и метастазы, И, в общем-то, эффективность химиотерапии является суррогатом эффективности хирургического лечения. То есть, у химиочувствительных пациентов оправдано проведение химиотерапии, химиотерапии, хирургического лечения. Но вот современные. Современные классификации, к сожалению, не очень отражают они клиническое течение заболеваний, поэтому, собственно, и встал вопрос о том, что-то надо с этим делать. Ну Вот было, допустим, совсем недавно, уже в этом году опубликовано в джаме вот такой подход. Давайте, ребята, посмотрим наличие, отсутствия драйверных мутаций. В зависимости от этого посмотрим выживание. Пациенты с микросэдлитной нестабильностью и добавили хер два позитивных пациентов, у которых, если использовать таргетную терапию, то выживаемость тоже может быть очень хорошей, хотя таких пациентов всего 2-3% от всех. Ну и классификация Никита Санча, которую мы вместе как бы обсуждали, разрабатывали, она со. Состо из таких вот рукавов, среди которых есть правая половина с агрессивными типами, левая половина с агрессивными типами, есть, э, так сказать, группа пациентов с микросателлитной нестабильностью, это целая там из четырех подтипов. И, в общем, мы попробовали разделить и попробуем сейчас представить себе, как течет химиотерапия в зависимости от этих подтипов. Но возьмем вот правую половину и брав мутированных больных с глубокой инвазивной опухолью, Никита Александрович не стал заостряться на их гистологии, на их иммуногистохимии, тем не менее она... В какой-то степени особенная, и вот здесь это описано: что мы имеем у этих пациентов с правой половиной в отсутствии микросателитной нестабильности с наличием мутации генобрав? Мы имеем низкую эффективность химиотерапии. Здесь, пожалуй, три плеты, где все препараты используются, надо применять первую линию. Таргетная терапия, может быть, антиангиогенная терапия. Если мы говорим о так сказать, эффективности, да вот это одно из исследований, исследование трип где сравнивалась эффективность тройной химиотерапии против двойной, и мы по, с препаратом биоцизумап, мы посмотрим медиану общей выживаемости, мы видим, что общая выживаемость, в общем-то, увеличивается благодаря триплету в первой линии терапии по сравнению с дублетом. Если мы говорим о таргетной терапии, то мы понимаем, что таргетная терапия во второй второй или последующей линии, безусловно, имеет э, преимущество перед любой стандартной химиотерапией. Любая стандартная химиотерапия имеет медиану выживаемости менее полугода у этих больных. Тогда как если мы используем таргетную антибрафтерапию, то, конечно, это улучшает прогноз этих больных. И, в общем, э, так сказать у меня перестало переключаться. А, вот теперь переключается. И, в общем, мы сегодня на сегодняшний день имеем три варианта э, таргетной терапии в Российской Федерации доступны вот эти левые два варианта добрафениб трамитиниб цетуксимаб или и комбинация на основе ве вемурафениба или с или панитуммабом но ну, наверное со временем будет еще третья комбинация теперь если мы посмотрим вот пациентов all-negative с правой стороны и таких мы видим два типа один э, возможно с ПТН или э, так сказать 5 3 к э, активированным путем другой с пип-53 говорил Никита Александрович, И посмотрим эффективность химиотерапии в зависимости от того, какой вариант дополнительной таргетной терапии мы будем применять. Или цетуксимаб, что, в общем, как бы формально оправдано, потому что эти пациенты вроде бы с диким типом ⁇ РАС ⁇ или бевоцизумаб. И здесь получается очень интересная картина зависимости эффективности химиотерапии плюс таргетной терапии в зависимости от так называемой sideness, в зависимости от стороны. И если мы посмотрим на графике выживаемости, то мы увидим, что с правой стороны, если мы используем цитуксимаб вместе с химиотерапией, то мы имеем наихудшую общую выживаемость, которая составляет 25%. 25 месяцев медиана. Если же мы возьмем левую половину и будем использовать у больных с диким типом э, цитоксимап, то мы умеем 40 месяцев э, общей выживаемость. А э, с девацизумабом мы имеем что-то посередине, причем опять-таки левая половина, она лучше, чем правая половина. Таким образом, у нас получается такие четыре ветви, которые зависят от половины, несмотря на то, что это так сказать все пациенты без вроде бы казалось бы исследуемой драйверной мутации. А теперь мы возьмем пациентов с микросателлитной нестабильностью и здесь, пожалуй, мы можем в какой степени объединять пациентов с наличием мутации BRAF и пациентов в отсутствии мутации BRAF при наличии микросателлитной нестабильности и вот такие вот как бы три подтипа здесь у нас есть BRAF мутированный MSI и BRAF не мутированный MSI что мы имеем мы имеем сегодня очень хорошие результаты по эффективности иммунотерапии вот на примере ниволумаба и пилебумаба или неволумаба, мы имеем очень хорошие кривые выживаемости как без прогрессирования, так и общей выживаемости. Что стоит отметить, что комбинированная иммунотерапия несколько более эффективна, чем моноиммунотерапия. И вот в этом году были представлены данные по первой линии, где препарат «Пембролизумаб» сравнивался с химиотерапией по выбору врача в первой линии терапии. И что мы видим? Что… Иммунотерапия более эффективна, чем химиотерапия в первой линии. Причем это в первую очередь и за счет общей частоты ответов и, самое главное, за счет более продолжительных ответов на иммунотерапию. Буквально несколько недель назад на было были доложены первые результаты по общей выживаемости, и мы видим, что общая выживаемость лучше у пациентов, которые получали иммунотерапию с микросателлитной нестабильностью. Но что самое интересное, мы видим вот этот иммунотерапевтический перекрест, и о нем я скажу чуть-чуть дальше. Если мы говорим о комбинации эпенива в первой линии, то опять-таки мы имеем у пациентов с МСА достаточно хорошие результаты по общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Но если при микросателлитной нестабильности есть мутация гена КРАС, и сегодня Никита Санович об этом говорил, то результаты по выживаемости без прогрессирования, именно в этой группе они оказываются хуже чем у пациентов, у которых дикий тип КРАС или NRAS, И если мы посмотрим, с какой стороны эти результаты хуже, то опять-таки левая сторона. То есть если мы говорим о том, что где у нас есть сочетание КРАС или НРАС мутации, то это в первую очередь левая половина, и здесь иммунотерапия в первой линии как раз и не достигает своего результата. Вероятно, поэтому мы имеем резистентных больных несколько больше в группе так сказать, первоначально при проведении иммунотерапии, ну и, соответственно, несколько, так сказать, часть больных, она, по сути, не отвечает на терапию, и это пациенты именно с мутацией крас. Теперь, если мы говорим о левой половине, которая больше всего встречается, и мы говорим об раке ободочной кишки, но ну, в том числе и верхние отделы прямой кишки, то здесь, если мы имеем, классический тип развития рака, то мы имеем раки, которые развиваются из тубуловелёзной атеномы и раки, которые развиваются из зубчатой аденокарциномы. И это в какой-то степени разные раки, потому что из зубчатой аденокарциномы, по всей видимости, мы имеем более агрессивные варианты рака с так называемым мезонхимально-стромальным переходом и с большими размерами первичной опухоли в самом начале. То есть мы имеем с самого начала более агрессивный тип опухоли. Что нам использовать химиотерапевтом вот в этой области? И по всей видимости, ответ есть, потому что в исследованиях, которые сравнивали Тройную комбинацию химиотерапии с бевоцизумабом или двойную комбинацию с химиотерапией с бевоцизумабом именно преобладают пациенты с опухолями левой половины толстой кишки. И мы видим, что тройная комбинация несколько более эффективна, чем двойная комбинация. И в метаанализах, в общем, подтверждают эту теорию о том, что тройные комбинации лучше с точки зрения общей выживаемости. Таким образом, можно сделать такой общий вывод, что при левой половине, при наличии мутации ⁇ раз в каскаде ⁇ раз или брав, оптимально использовать триплет Full fox или zolfeринаx, как угодно может называть, сбиваться бивоцизумабом. вторая, и дальше после какую-то поддерживающую терапию. При этом вторая линия у этих больных, и мы это видим химически очевидно, имеет очень низкую эффективность. Поэтому, конечно, есть весь смысл вложиться именно в первую линию терапии, и это приводит к увеличению общей выживаемости. Но, может быть, в какой-то части высокочувствительных больных появляется шанс на хирургическое лечение. И теперь перейдем к больным так называемым all-negative, которые в основном встречаются с левой стороны. Они могут быть как индолентного, так и более агрессивного течения. Но в первую очередь мы говорим о индолентных больных. И здесь, конечно, чем мы более точно определяем отсутствие мутации в каскаде генораз, тем большее влияние оказывают анти моноклональные антитела. Но опять-таки если мы посмотрим самое первое исследование кристалл в котором фолфири, так сказать, использовался вместе с цитуксимабом или без него, и посмотрим влияние с комбинированной терапии цитоксима плюс фольфири, то основное влияние как раз наблюдается именно у больных с левой половиной толстой кишки all-negative, без, без мутации раса и брава. А с правой стороны мы видим, что нет улучшения. По выживаемости без прогрессирования. И то же самое касается общей выживаемости. Только с левой стороны мы увидим дельта в общей выживаемости порядка семи месяцев, а с правой стороны нет не только увеличения выживаемости, но, возможно, даже ухудшения выживаемости. При этом мы имеем саму по себе правую половину – Среди all негатив существенно хуже, чем с левой стороны. Если же мы посмотрим, опять-таки вернемся к исследованию Fire 3, в котором сравнивалась эффективность цитуксима ба фолфири, бивоцизума то мы видим, что в целом. Несколько лучше с точки зрения общей выживаемости это комбинация с анти-GFR-моноклональным антителом у пациентов с абсолютно диким типом рас, то есть это all negative пациенты. Это достигается общей выживаемость за счет более глубокого ответа на терапию при применении анти-GFR-моноклонального антитела. Но опять повторяется то же самое. Именно с левой стороны мы увидим увеличение общей выживаемости, и дельта составляет 10 месяцев, тогда как с правой стороны это так сказать, в пользу бево-цизумаба, а не применение цитуксимаба. И такая же, такие же точно данные по исследованию CLGB, где мы тоже видим, что... Только при левой половине толстой кишки мы имеем пользу от применения цитоксимаба по сравнению с бевоцизумабом с точки зрения увеличения общей выживаемости. Таким образом, если мы попробуем вот применить вот ту клиническую картину, которую мы имеем: агрессивные, велотекущие, умеренные типы рака, и попробуем разделить вот то дерево, которое э, создано, мы видим, что среди агрессивных типов мы видим правая половина с брав мутацией с глубоко инвазивной опухоли левая половина это крас-мутированный, браф-мутированный. Опухоли с наличием мутации P53, которая развивается из зубчатой аденомы, вялотекущие типы. Безусловно, это MSI справа, а, так сказать без, без каких-либо мутаций. И его сказать, аналог — это синдром Линча, и левая сторона — ол негатив, А вот посередине у нас оказывается правая половина — ол негатив в правой стороне пациенты с микросателитной нестабильностью с наличием мутации гена БРАФ, который возникает из зубчатой аденомы, левая половина с микросателитной нестабильностью с мутацией КРАС, и опухоли левой половины — у которых есть мутация КРАС, которые развиваются из туболовелезной аденомы. Ну и часть больных полнегатив с левой стороны, которые имеют мутацию П53. И если мы себе попробуем представить медианы общей выживаемости вот к тому дереву, которое мы нарисовали, то мы видим, что в общем-то есть отличия. Мы еще, конечно, не до конца знаем медианы общей выживаемости у больных с микросателлитной нестабильностью, потому что терапия очень новая, и многие больные еще Продолжают жить. Но тем не менее, мы понимаем, что если мы не рассматриваем больных с МСА, то, конечно, есть очень жесткая зависимость от половины кишки, от наличия отсутствия мутаций и от происхождения опухоли или из зубчатой аденомы, или из туболовелезной аденомы. Спасибо за внимание.